всем привет вы на канале как заработать в интернете и сегодня у меня на обзоре новый проект также я запускаю акцию первые 5 инвесторов которые сделают здесь минимальный депозит напишет мне в личку я возвращаю им по 2 доллара далее я объясню для вас что это вам дает кому это все интересно усаживайтесь поудобнее сейчас я покажу как здесь зарегистрироваться как здесь пополнить счет, проинвестировать и зарабатывать. Итак, переходим по ссылке в описании к данному видео. Попадаем на вот такую вот страничку. Здесь прописываем свою электронную почту. Пароль. Подтверждаем пароль. И придумываем пароль для вывода денег. Я здесь писал 6 цифр. Здесь у вас будет код пригласителя. И нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Далее вы попадаете в вот такой вот кабинет. У вас здесь будет на балансе 10 долларов, это бонусный, и чтобы здесь начать зарабатывать, нам нужно внести минимум 10 долларов. Более подробно я о проекте расписал все на своем сайте, также здесь вы найдете ссылочку для регистрации, старт проекта был 19-12, то бишь сегодня. Вот за регистрацию нам дают 10 долларов. Минимальный депозит 10. Минимальный вывод 1 доллар. И здесь трехуровневая партнерская программа. Первый уровень 8. Второй уровень 3%. И третий уровень 2%. Также систему уровней. Здесь я расписал. На первом уровне мы будем зарабатывать $1,60$. доллар 60. Служба поддержки. Белая бумага. Все работает. Все кликабельное. Итак, если мы вот перейдем в vip уровне смотрите первые пять человек которые зарегистрируются в данном проекте внесут депозит хотя бы на 10 долларов минималку я возвращаю первым пятерым два доллара что это дает смотрите вот к примеру вы хотите сделать депозит на 10 долларов вы первый то бишь получается 8 долларов если мы 8 разделим на прибыль в день доллар 60 получается окупаемость у вас 5 дней такие проекты это фаст проекты они работают 4-3 дня 5 дней ну если взять в среднем я раньше очень много видео обзоров на такие фасты ну, некоторых даже они работали по 10 по 11 дней если заходите именно в самом начале самым первым Здесь ну, нужно тестировать, даже если вы, вот, к примеру, зайдете в данный проект на 10 долларов, да, и он отработает, к примеру, там 3 дня, но вы все деньги все равно здесь не потеряете. Вы потеряете меньше, чем 10 долларов, но вы получите здесь опыт. Допустим, потом будет второй проект подобный, тот проект отработает, к примеру, там 7 дней вы уже что-то вернете. Вот поэтому нужно в портфеле держать не один проект, а несколько. Кому это все интересно, смотрите, чтобы здесь вот зарабатывать, мы пополняем счет на 10 долларов и наш заработок будет 1,60 в день. И нам здесь нужно делать задачи. Переходим вот, давайте сейчас вам покажу, как здесь счет пополнить. Переходим вот на главную, нажимаем здесь research, либо же перезарядка, если вы переводите. Копируете данный адрес кошелька. И на этот адрес кошелька вам нужно перекинуть 10 долларов в сети USDT TRC 20. Далее, когда вы перекинули 10 долларов, у вас автоматом здесь будет 20 долларов. И автоматом у вас откроется вот VIP уровень номер один. Далее, чтобы здесь зарабатывать, переходим вот на главную. Выбираем вот этот уровень. Выбираем его. И выполняем здесь 4 задачи. Нажимаем на картинку. Нажимаем Submit. И каждая задача он по 0,4 цента. Еще раз заходим. Нажимаем на картинку. Нажимаем Submit. Опять на главную. Еще раз заходим. Нажимаем на картинку. Submit. И так пока мы не выполним полностью сколько там получается 5 задач все как видим я уже все выполнил перехожу назад э, на главную видим мой баланс увеличился и доллар 60 я могу здесь вывести итак нажимаю кнопочку вывести деньги и здесь нас просят указать свой кошелек для вывода денег нажимаем здесь кнопочку submit нажимаем добавить кошелек для вывода денег и сюда нам нужно вписать свой кошелек для вывода денег а сюда пароль для вывода денег который мы указывали при регистрации так копирую вот свой кошелек пользуюсь я тронулинком вставляем сюда нам нужно вписать пароль для вывода денег и нажимаем кнопочку «Submit». Итак, все успешно. Кошелечек мы добавили. ТРЦ-20. Нажимаю «Назад». И вот наш вывод средств. Да? Вот здесь нам нужно выбрать кошелек. Здесь нам нужно прописать сумму. Доллар 60. А здесь пароль для вывода денег. И нажимаю кнопочку «Submit». Так, запрос на вывод средств успешный. Обычно деньги с таких проектов приходят мгновенно. Ну, иногда зависит все от сети. Итак, друзья, смотрим на сайте. Вот У нас пишется еще выплата на рассмотрение. Вот моя первая выплата $1.60. Открываю свой кошелек. Вот деньги у меня уже на счету $1.60. Вот она выплата можем посмотреть транзакцию вот, все время все классно данный проект платят кому он интересен все ссылки будут в описании переходите регистрируйтесь и зарабатывайте первые пять человек которые мне напишут кто здесь захочет инвестировать получат от меня плюсом по 2 доллара только пишите мне те люди которые реально будут инвестировать всем вам желаю хорошего дня и всем пока.